Нужно праздновать даже небольшие вещи. Нужно праздновать хлоток чая. Они здесь заняты созданной чайной Этот созданный им ритуал самый красивый на свете. В мире есть столько имен и мира, есть столько ритуалов, но нет ничего подобного чайной церемонии. Смаковать чай, глоток за глотком и праздновать. Просто готовить еду и праздновать. Просто принимать ванну, лежать в ванне и праздновать. Не стоять под душем и праздновать. Эти небольшие вещи, если вы сможете их праздновать, совокупность всех ваших празднований не будет тем, что известно как Бог. Если вы меня спросите, что такое Бог, я скажу, что это полная сумма всех небольших небольших больших ежедневных празднованиях. Приходит друг и берет вас за руку. Не упускайте эту возможность, потому что Бог вам явился в форме его руки, в форме друга. Мимо идет маленький ребенок и смеется. Не упускайте возможность, смейтесь вместе с ребенком, потому что в этом ребенке рассмеялся Бог. Вы идете по дороге, из полей доносится аромат. Остановитесь на мгновение. Будьте благодарны, потому что в виде аромата вам явился Бог. Если человек может праздновать каждое мгновение одно за другим, Жизнь становится религиозной. И нет никакой другой религии. Нет надобности ходить ни в какие храмы. Теперь, где бы вы ни были, вы в храме. Что бы вы ни делали, это религия.